У вас что-то пошло не так, кажется, что вы живете не свою жизнь, а не пора ли стать собой. Может быть, у вас возникнет вопрос, а с чего начать? Начните с своих отношений. У многих спрашивают, а как отношения у твоих? А Они говорят мне, да все окей. Я говорю, да, окей с кем? С друзьями? Я говорю, ну конечно. А с сотрудниками? Как? А с начальством как? А с родственниками? А родители дети и тут возникает конечно вопрос это первое что мы можем начать а дальше у многих спрашивают что хочешь получить о жизни а они мне говорят вот мечта, вот мечта, я говорю хорошо, а еще не то чтобы сто, они даже 10 мечт не могут десять своих желаний назвать не могут куда уж говорить о всей жизни они когда спрашивают, ну я у них спрашиваю вы хотите когда чтобы это произошло у них на полгода, может быть, есть еще желание. А на 5 лет уже нету. А на 10, а на 20. А как вы хотите прожить свою жизнь? Вы думаете, что ее нельзя спланировать? Вы, а вы даже не мечтаете. Вы пробовали мечтать? Сбывалось? Нет? А как вы мечтали? Потому что людей говорят в произведении желания, не конкретизируя их. А потом дома построили только у соседа на даче. Так что могу сказать? Начинайте разбираться в своей жизни Разберитесь со своими деньгами Как вы их тратите, как расходуете, на что расходуете А сколько вам вообще нужно денег значит, для счастья Вы разбирались когда-нибудь? Вот с этим разберитесь А как вы планируете свое время? Насколько оно комфортно? Ваше расписание вас устраивает? Или вы всегда живете по принуждению из-под палки? Когда вы отдыхаете, когда развлекаетесь? Вы думаете, что все время нужно потратить на зарабатывание денег? Стать чемпионом? И тогда вы забываете про себя. Не пора ли стать собой? Вот в чем вопрос. Насколько ну, вы бетон? Стань собой. Пройди в кузненьку себя и будь доволен своей жизнью.